А вот здесь вообще красиво сделали серию для ребят, да? Оружие. Было 19-й, 20 год. Сделали 25 рублей. Номинал необычный, необычный номинал. Конструкторы оружия. Смотрите, пистолеты, самолеты, корабли, да? Танки, супер. А танк вообще, когда коллекционеры видят танк, они сами не свои. Они очень любят танки. Поэтому вот эта монета. Смотрите, какая красивая. Вот такие, это называется мальчуковая тема, концерны как правильно, мужчины. И получается, что 25 рублей, видите, не, необычная монета, никто не понимает, на видел. И вот эта серия очень хорошая. Пушки, да, я, пистолет, да. да, корабль, самолет. Вот ее сейчас можно недорого купить. Цены упали, у концернов денег нет. И дилеры, которые купили мешками их, мешками покупают, в мешке тысячи штук. И они покупали, инвестировали в них, перекупали, чтобы не досталось в магазин. Перед магазинами выкупали и не давали в магазин. Чтобы... А тут людям попадет на сдачу, и они... лучше они сами себе забирали. Нет, их сделали больше. 14 штук. Тираж, миллион штук. Миллион. Это мало, правда? Миллион. Да. Вот поэтому... Это тот случай, когда на сдачу их получить сложно, это если хотите проинвестировать.